Всем привет! Сегодня у меня опять поздний выезд, я на ремонте. Клиент э, не может разобраться, что у него происходит с телевизором и ресивером. Э, телевизор пишет нет сигнала, клиент носил ресивер в сервисный центр, там ему ресивер обновили программное обеспечение, сказали, что он работоспособный. Клиент вернулся домой, но не может вот подключить, запустить ресивер. Сейчас мы зайдем к клиенту и посмотрим, что же у него происходит, почему он не может включить ресивер. Оставайтесь, будет интересно. Сегодня обратился клиент с проблемой, что не работает спутниковое телевидение Триколор. Он отнес ресивер GSB520 в сервис. В сервисе приемник работает. Пришел обратно, приемник не работает. Начинаем проверку сигнала. Подключаем спутниковый прибор к кабелю. Прибор показывает, что все в порядке. Уровень сигнала у нас 72%. Это норма для триколора. Начинаем дальше появлять неисправность. Алгоритм у нас следующий. После того, как мы проверили сигнал, мы проверяем подключение ресивера к телевизору. Телевизор у нас мистери простенький используется почему-то тюльпан а не HDMI а у телевизора есть уход HDMI? а почему не используется? мы включили телевизор на телевизоре у нас картиночка нет сигнала и мы проверяем далее у нас спутниковый ресивер выключен у него горит красная Клавиша, это красный светодиод, светоиндикатор, говорит о том, что ресивер у нас находится в режиме ожидания. Включаем приемник с пульта, с пульта он у нас почему-то не включается. Берем второй пульт, у нас два пульта у клиента и пытаемся включиться второго пульта. Да, кто не знает, включается вот крайние клавиши слева, вот красненькая клавиша, это всегда вверху эта кнопка включения ресивера. У нас приемник включился, на экране у нас ничего не поменялось. Нажимаем клавишу меню у нас в пульте спутника ресивера. У нас ничего не меняется на телевизоре. И говорит нам о том, что, скорее всего, не работает вот этот вот кабель. Тюльпан между ним и телевизором какая-то проблема. Берем пульт от телевизора. Это вот такой вот у нас пульт и находим кнопочку input. Кнопочка input здесь отсутствует, но здесь есть кнопочка. Я ее называю source или source, не знаю, как она правильно читается по-английски. По-английскому у меня было печально в школе. Ну, суть не в этом. Нажимаем на эту кнопочку, либо Input, либо Source. source. Как правильно читаете? Source какой-то. Да, вот. да, у нас у всех было в школе плохо с английским. Да, какой-то Source или Source. А, нажимаем на нее. И у нас выходит список источников. И мы видим, что в телевизоре у нас вроде как активен источник HDMI. Вот он у нас. Вот Я не знаю, какого бока включить чтобы не отсвечивало вот у нас активен уж один, 1 а нам нужно чтобы был активен кабель а 1 или ав2 тогда мы подключаем используем разъем тюльпан. в телевизоре данный разъем называется либо AV1 вот он либо АВ2 включаем разъем AV1 и ждем на телевизоре у нас ничего не произошло включаем разъем опять через клавишу соуч вызываем меню двигаем желтую полосочку вниз и нажимаем ок и смотрим и ура у нас появилось телевидение к сожалению ошибка это распространенная люди не хотят изучать свой телевизор клиент не смог разобраться с управлением телевизора и просто включить соответствующий разъем. Ошибка эта типичная, 90% звонков по телефону обычно связано с данной проблемой. Решить ее по телефону крайне проблематично, ввиду того, что все телевизоры разные, ошибок таких достаточно много, ну и как бы решать данные задачи по телефону уже как бы не моя задача, а задача технической поддержки Триколор ТВ. Номер телефона техподдержки Триколор ТВ, кто не знает, 8 800 500 23, добавочный обязательно один. Система вам будет говорить, что вы позвоните в отдел продаж, Ну, к сожалению, отдел продаж и отдел техподдержки в Триколоре это одно и то же. Вы нажимаете кнопочку 1 и таким образом быстрее дозваниваетесь техническую поддержку. На этом на сегодня все. Мой вызов закончен. Подписывайтесь на канал, если интересна тема спутниковой связи. До новых встреч! Ну и как всегда, скидка пользователям. Подписчикам моего канала сейчас идет акция приемник А230 за цену 5500 рублей без жесткого диска. Если он будет жестким диском, плюс 3500. Пока-пока!